Давайте нарисуем картину нашей жизни. Вот здесь вот это наши доходы, деньги. Это время нашей жизни. Доходы 200, 400, 600, 800, 1000, 2000 и больше. Время нашей жизни. Начнем с 20. 20 лет, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Смотрите, что происходит. Сегодня вам 20 лет или 30, или 40, я не знаю. Когда ты начинаешь с 20 лет, да, ты выучился, ты куда-то пошел, да, ты начал, молодой специалист, зарабатываешь 200 долларов, потом тебя повысили, да, тебе уже 30 лет, у тебя уже семья, дети, перешли на 400. Идем дальше, да, тебе уже 40, ты самый лучший специалист, тебе стали платить уже 600 долларов, что-то произошло, я не знаю, да, там, уволился, нашел другую работу, 1000 долларов, идем дальше, перешел уже на 2000 долларов, вам, тебе 60 лет, 100 долларов, 150 или 200. Пенсии. Ну, а дальше все уже идет стабильно, да, и вот туда. Это картина нашей жизни. Мы так живем. Но посмотрите, что происходит. Если сегодня ты зарабатываешь тысячу долларов, давайте просто посчитаем, куда могут пойти эти деньги. Не самая лучшая квартира. 50 тысяч долларов. Это даже не дом. Это такая средняя, не самая лучшая квартира. И самая лучшая автомобиль – 20 тысяч долларов, 70 тысяч. Если с сегодняшнего дня ты зарабатываешь 1000 долларов в месяц, и ты откладываешь 200, давайте посчитаем. В течение одного года, то есть 12 месяцев, умножить на 200 долларов, 2 400 – это то, что ты можешь отложить в течение года. А теперь давайте разделим вот эти 70 тысяч, то, что нам нужно. Я не взяла сюда путешествия, там, и одежду и все остальное. Это только квартира и машина. Разделим на 2 и один. Сколько тебе сегодня будет? 30. 40, 50, прибавь 30 лет. Когда тебе будет 70 лет, у тебя будет хорошая квартира, не самая лучшая, но хорошая. Хорошая машина, и ты оторвешься. Самое время. А если сегодня ты не зарабатываешь 1000 долларов? С сегодняшнего дня ты должен начать зарабатывать 1000 долларов и 200 должен откладывать. А если это не так? Знаешь что? Большую часть этих денег ты просто проешь потратишь на коммунальные услуги, да, и все такое прочее. Тебя ждет потрясающее будущее, фантастика. Иногда мы приходим в магазин, мы смотрим на вещи и говорим, эта вещь стоит дорого. Но это не вещь стоит дорого, это ты не в состоянии ее купить. Значит, проблема в тебе. Если сегодня у тебя нет того количества денег, возможностей, наверное, нужно перестать делать то, что ты делал до этого времени. Потому что делая то же самое, ты будешь получать то же самое. Я как-то где-то прочитала значение слова «идиот». Это человек, который на протяжении жизни делает одно и то же, в надежде получить другой результат. Если ты что-то делал, и сегодня тебя не устраивает то положение вещей, которое есть, нужно перестать делать то же самое. Ты не дерево. Ты можешь изменить место, в котором ты находишься? Вам не нужно ждать 30 лет. Вам не нужно ждать 40 лет. Три года. На то, чтобы создать себе подружку безопасности, обеспечить свое будущее и жить, так как это достоин жить каждый человек. Идите дальше и разбирайтесь. Успехов вам. Пока.